очень много начала людей писать теперь дуйко без своих подписчиков пропадет и теперь канал загнется и теперь эта эзотерика никому не нужна хочу вам сказать мой канал за время начала Этой операции не только не упал, а количество людей, которые подписались на мой канал и которые подписались в группу и на мою страницу и так далее, увеличилось. Причем увеличилось больше, чем на 45%. Поэтому расслабьтесь, школа эта будет процветать, несмотря ни на что и ни на кого и так далее.